Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже. Это турецкая пряжа Yarn Bee Довольно-таки интересная пряжа. Она состоит 80% из акрила, 20% полиамид. Как для акриловой пряжи, очень такая, очень мягкая, не скрипучая, нежная пряжа. Такую пряжу используют обычно для детских вещей. То есть такая вот интересная, на, скажем так, на ощупь, на составы на вид. Очень напоминают ангору, махер, то есть такая вот слегка ворсинистая, но при этом э, такая не сильно, э, эта ворса, скажем, такая вот ярковидная. То есть она такая нежная и придает какую-то вот э, такую мягкость этой пряжи. Очень нежная на ощупь, с нее довольно-таки получаются мягкие изделия, приятная в работе. Здесь в 115 граммах, э, 206 метров. То есть, в принципе, довольно-таки бюджетный вариант пряжи. У нас в Украине такая пряжа стоит недорого, но, в принципе, Турция делала эту пряжу именно на заказ для э, Америки. Насколько я знаю, здесь даже если вы посмотрите, то на этикеточке написана цена ее в долларах. Вот. Но насколько там она прошла, не прошла в Америку, честно говоря, не интересовалась. Но вот в Украину она попала. Я из такой пряжи э, вязала... Детскую шапочку получилось довольно-таки интересно. Я вязала спицами 3,5, здесь и рекомендованный размер спиц максимально пятерочка. В принципе, соглашусь, но для плотного вязания вам понадобится тройка-тройка с половиной, если для более рыхлого, то где-то четверка, можете четверка с половиной, пятерка я не вязала. Вот, здесь также 5,5 размер крючка максимально рекомендованный. В принципе, тоже пятерочкой можно смело вязать для тех, кто хочет такую более рыхлую вязку э, смудов и так далее. В принципе, пряжа подойдет для демисезонного э, изделия. То есть, довольно-таки интересно для детских вещей. Вот При носке я не подскажу вам, какого она качества. То есть, при стирке, при носке. Почему? Потому что я еще... Скажем, только придавала форму шапочки, То есть я ее немножечко намочи, намачивала Но в принципе она не деформировалась То есть бывает такая пряжа, что прям сильно увеличивает Либо уменьшает размер изделия То это в принципе не село и не растянулось Довольно-таки хорошая пряжа, мне очень понравилась вот. В принципе, соотношение цены и качества этой пряжи достаточно хорошее вот. Кто вязал из этой пряжи, обязательно делитесь в комментариях, оставляйте фотографии изделий в моей группе ВКонтакте. Всем хорошего настроения, не забывайте лайкать. Спасибо, что остаетесь со мной, хорошего вам настроения, пока-пока!